Мне друзья рассказывали, был случай. Ребятишки узнали из рекламы телефон аптеки, которая предлагала какие-то последние средства от головной боли. И записали четыре фразы. Первая. Добрый день. Вторая. А у вас есть что-нибудь от головы? Третья. Понятно. А есть пару мобору? И, наконец, последняя. А вы не подскажете адрес? Затем поднесли трубку к колонке и позвонили в эту аптеку. Алло, алло, аптека, слушай. Добрый день. День добрый. Слушаю вас, слушаю. А у вас есть что-нибудь от головы? Да, конечно. У нас самый большой в городе выбор медикаментов. Можно сказать, есть все. Понятно. А есть каромабуру? Да. знаете, я что-то слышала об этом препарате. Это, по-моему, очень сильное слабительное. Но тоже своего рода от головы, правда? Потому что после его приема о голове вообще не вспоминаешь. А, нет, вы знаете, у нас такого нету. Спросите в других аптеках. А вы не подскажете адрес? Ну, пишите. Город Москва. Ой, дальше не помню. Адрес запомнили? Все, до свидания. Добрый день. Господи, сразу видно больной. Мужчина, мы с вами уже здоровались. Вас кроме головы еще что-нибудь интересует? А у вас есть что-нибудь от головы? Вот я смотрю, вам не мешало бы голову подлечить. Я говорю, у нас есть все для любой головы. Даже для такой, как ваша. Все, кроме этой хрю... мамбуры. вам понятно? Понятно. А есть харимамбуро? Ой, как все запущено-то. Мужчина, я смотрю, у вас давно с головой-то. Вам не к нам надо. А вы не подскажете адрес? Мужчина, вам туда надо, где справки выдают. Желтого цвета. Все, до свидания. Добрый день. Мужчина, день давно уже не добрый. Если вы хотите испоганить мне настроение, то бесполезно. Я спокойная. А у вас есть что-нибудь от головы? Вы спросите у санитаров при встрече. Я смотрю, вы из буйных. Мужчина, вам там будет весело. Там таких, как вы, много? Понятно. А есть Хару Мамбуру? Есть. Кого там только нету. И Хару, и Мамбуру, и джаварханал а вы не подскажете адрес? Мужик, ты лучше свой скажи. За тобой скоро приедут, ты не сомневайся. Ты только скажи, звать-то тебя как. Галина Блавко. Добрый день. Ах вот как тебя зовут, добрый день. Ты наверное индеец, добрый день, а? О -о -о -о. Слушай, извини, это было представиться. Если ты добрый день, тогда я Клара Цеткин. А у вас есть что-нибудь от головы? Добрый день, тебе уже ничего не поможет. Я чувствую, мне уже ничего не поможет. Понятно. А есть мабуру? Слушай, добрый день. Отстань от меня, пожалуйста. Я тебя прошу. Уже есть Хару Абуру. Только что завезли. Только что. Только для эффекта нужно принимать вместе с Пургеном. А вы не подскажете адрес? Слушай, добрый день. Я тебя сейчас по такому адресу пошлю. Ты забудешь, как тебя зовут? Добрый день. Ты смотри, помнит еще, а? Добрый день. Если ты хочешь вывести меня из себя, бесполезно, я спокойная. А у вас есть что-нибудь от головы? Тебе понятно? Понятно. А есть коронабуру. Слушай, мужик, а да не пошел бы ты? А вы не подскажете адрес. Все, мужик, ты дождался. Даю адрес. Пиши.